Всем привет, с вами Макс Риск, это э, аниматор, боевой симулятор, боевой симулятор анимации. А то очень не знаю, нужно обратно зайти. иначе этом ролика подпишись на канал, поставь лайк, чтобы не пропустить новые ролики. Я вижу, что все, суп супергерои, мы здесь. Когда хожу, то получаю что-то типа того еще прокачку. Так, да, когда дерюсь, тогда ожимаюсь. Ну, в общем, это копия этого манджика. Так, игра называется аниме стоять аниме. Аниме. аниме боевой симулятор пеньким пас в эту новый пас аниме боевой симулятор очень прикольно с вас лайки подписка боевой пропуск ну и ладно боевой пропуск ну что я покаш ⁇ получает значит тут у нас меч так сила что важно на важен самурайский меч аниме боевой симулятор М -м -м. окей пройдет и сотка нужно ну, как я понимаю тихо-тихо -тих, я даже сотку не навел кучу кнопок будем тестировать так куда мне идти паудиа -хран или хранитель какой-то так бандинг дедушка вроде hello friends friend привет друг да друг банк куда нажимать нажимаешь поговорить давай пропустим это все мне нужно <coughs> да приветия banks хэштег один 1 жди наживать нажать на тебя ю ты алленс хевил он кейнс формай несет что-то мне типа того можно показать ter. а показывает сколько у меня набитых да что -то? я не знаю что такое здесь нужно набивать 102 уже буду покажить Ладно. О, работает. А что будет, если сюда зайду? А ну-ка. Тут уже соточка нам хватает. По-моему, тут нам увеличивается. Да, да хорошо. Я тебе что то принесу потом. Вроде вот тут соточка удар нужна. У меня уже она есть. И тем более я уже получаю подвоечки. Вроде бы это вообще На, на, на. Не работает. Ладно, качаться. Давай. Это охвак, кстати, прокачится. Три. Окей, я прям могу до нуля дойти знаете это очень важно очень важно все пошлите с мечом всех рушить так у меня 5 этого вот, делаем обзорчик на данную игрушку чё я такой а коды сегодня моки а прям сейчас сейчас зайду если наду конечно так что-то сенсей вы не подскажете магазинчики так, купить, купить за монет. нет. Давай, нету их. Где мне их добывать нужно? Где инструкция? все говорят, нужно здесь. А, это типа того типа копия. Это супергеройский. Возможно что обновление. обновлением. Вообще это не моя копия. Даже не знаю как называется. Как-то так вот. Вообще супергероем. Как я понимаю, да? Да, окей. Сейчас тогда найду кады уже конечно делать про это обзорчик много ютуберов а я про это не знал или просто об сделали мы перезапустили я помню где-то типа того черные кейсы это с этой или нет так что новый код идти спицу записи лайков ого то есть все таки старая игра ну а что же поделать хм. сейчас код сейчас мы его найдем. Не, ну хоть не напишите код или нет. Не Несколько Чат не до другой тогда. Так, ну, может, мне вас скажете Я там пока что капли там. между же скрою 500 к Что же блин так? Играть в руках. -коды дайте мне сначала. А вы напишите, какую же мне сыграть еще раз. Вообще, захожу в другие ролики. Они, конечно, могут быть и Бегут, конечно, еще кучу ребят. Есть кады описании. А почему каждая комната стопая? Ну, так это же может быть банканала. Очень напишет, подпишись на тебя. хочу узнать, почему каждый раз ты пишешь и кому ставишь чтобы увеличить по поиску ухидры сделаны и тебе должен тебя удалять о, э, данный канал ну, ладно подпишу ты, но хочу узнать почему удаляют. в чем дело я не знаю где тут коды друзья скорее всего тут все обманывают декады ⁇ -мо ⁇ захожу на любой сайт эта игра ну, вот сюда зайду значит ту появляется какая-то инструкция Описание появляется и все. все время прикол? Код? Я написал код, а написал. Эх, иди разработчики. Ну все, он написал, ну все, код. Так себе энциклопедия давал. Придется. Да, ставь как нужно. -мо! моё что мне тут вписывать? LL1. Диал код премиум пас так вот лего не хочет не знаю где КД. ну тут мы. ладно без кодов ну что там вообще такие В очень друзья я не знаю странная грамшкам не советую играть только если вы прям вот такой вот на играете тихо-тихо спокойтесь поже вы тео из наруто явно да вот какой быстрый как это делаете смотри героя почему банду куда грант создать банду это блин непонятно шанс нет 35 отлично так стола вот чего деньги а ну-ка попробуем у меня нет ничего Прикол какой-то, что ли? А по покашу. Нам интересно. Давай, хоть где-то. скорость. Все, я создал свою банду. ухожу из банды. Удалим, принять. ending Инфиндинг. к Какая-то не нужна функция. Бам. Бам все что отказался ну, гром ферст чего нельзя да? о близненько не смотрите ладно там сам mm -hmm. вот, куда вы такие сильные а там кстати что-то есть на других островах просто не хочется выходить тут слишком опасно там куча людей крест этого обнова давайте хоть куда то пройдемся за надо маньяк не будь идти там. Там он не видит, не Капец, честно так ходим отступаем что важно кулачный бой или же сабля пиши комментариях я не в курсе скилл качать Всё, я заметил, сфорирую, а, блин. Куда блин идти? О, видите, один. Ну, ладно, опасно, опасно. Нам говорится, плюс 5 пультуем. Отлично, да? Отлично. Не, ну, с а ней так сказать. Нам не рекомендовали, но она занимает топ 2, сам игр игрок во всем мире в робоксе. На первом месте, адубни. Ну, там уже делали ролики и стримы. Я вот не знаю, что нужно делать. А админ какой-то. То Точно. когда они будут крутые беты буду за ним ухаживать, тем сам у нас будет, так скажем, больше, больше роликов теме. Окей, я буду ухаживать на стримах, постараюсь. Будет больше роликов подобных. Подписывайтесь. и Всякий канал в описании. Канал макс риск, макс риск игры, максимальный риск, рискованные игры, всякие да, всякие. Ну, еще есть. Риск, Стар, зуба Общий, roblox Я не знаю, куда я пошел, на какой-то другой город. А, кстати, куда мы идем и скорость точно? Вот почему. Мы такие быстрые, чувствую скорость. на машинка будет покататься. 7 метр скорости. Ванки. Так, ого, 10 к. 10 к. Такое вот нормально. В общем, друзья, тут очень много нужно качаться говорится это коронка в смысле есть сыночки да вроде друзья есть сыночек отлично может пойдем туда вот и узнаем ой блин ой блин ой, блин я заметил чувак один э, вот качать хп среди друзья как я качаю хп она просто удивительно если буду качать так то хп отнимается но прокачивается ли не вот, вот D2 Ду -у -у. это вот до конечно мощно а как мне друзья прокачать skills ну блин ну отстанет меня. блин. у телепортироваться друзьям то да, реально -х -х -х. так знаю реклама крутая рекламы дай бы мне такой рекламах? да богат только богато. очень друзья если вы тоже не донатик то лайк подписку на в канал и тогда мы будем раздавать вам роблоксы что нужно сделать? Я уже все рассказал в роликах, можете найти лайк, подписка, чтобы я ускорил этот момент. Хм. И нужно узнать нам, когда я могу положить в группу Ромбакса и раздать через группу, они а каждому отдельно. лучше через группу это по быстрочику. Я думаю, это В Очень всем удачи. Ну блин, давай копись Ладно, отжимайся, отжимайся. Странно, как друзья как-то ждите я не прокачиваюсь я забаганулся ладно все начнем, пока нужно разбираться чем дело те табличка плюсики минусики пока